Так, друзья, всем привет! Всех видеть, слышать, но слышать пока нет. Меня зовут Лан Борзов, я являюсь руководителем а, направления P.U.P.N. И давайте с вами начнем. Сначала обновим, так сказать, освежим память, что же такое P.U.P.N., а для чего он нужен а, в краткости. Так, друзья, VPN, наша гордость, ну, а, потому что это продукт, не имеющий аналогов а, на рынке. Вот. Что же такое вообще VPN? Да? Это и для чего он нужен? Это безопасное зашифрованное включение ну, пользователей сети. То есть для чего вам нужно? Для входа блокировок, да, как сейчас, там, Instagram, Twitter, либо... Netflix и масса ресурсов, да, и, и они с каждым днем, месяцем, без разницы, будут еще и тубляться. И для конфиденциальности сети, то есть для вашей анонимности, для вашей безопасности а, в сети интернет, это немаловажный факт. Для... Давайте вот здесь вот у меня картиночка, простенькая, но она отражает суть для чего нужен VPN и как это работает. Это вы, это интернет, а это VPN. То есть вы передаете свои данные, вы получаете, вы, как у вас интернет включен, у вас идет обмен данными. Как на вход, так и на выход. Так вот, VPN служит вашим счетом. Наш VPN, это тем более, да, потому что мы. Особый упор сделали на безопасность, на конфиденциальность. Вот. И когда вы куда-то лазите, да, заходите, что-то качаете, ну, вообще не имеет никакой разницы, да, там заходите, например, на какой-то сайт, вводите свой логин, пароль, да, вот, и не включив VPN, все это в открытом доступе, и любой человек это может, ну, как бы который разбирается немного, да, как перехватить данные, он без особого труда это сделает. Вот. И сразу скажу, бесплатные VPN этим и занимаются. Им ничего не нужно перехватывать, у них все хранится на серверах и тем самым в любой момент они могут воспользоваться, Но они этим и пользуются, ваши данные продают, так сказать, заказчикам. Вот. Так вот, включив наш VPN, вы становитесь спецчетом. Да? Вам не страшны никакие злоумышленники, там, э, ну, то есть правительство да, или какие-то провайдеры, которые, ну, например, вы пришли э, в кафе, да, и там э, вы к Wi-Fi. И вам э, написано, у вас это небезопасное подключение. Используя VPN, вы можете быть полностью уверены, что сидит человек за соседним столом, который э, данные, да, так сказать, вашу всю информацию может себе брать. Включив VPN, вы можете быть уверены, что ваши данные точно к нему не уйдут. А вот. ну, нужен он да, для обеспечения частной и полной анонимности в сети, для безопасности, для доступа на заблокированные ресурсы, для защиты излома от хакерских атак. Что же такое VPN? Это сверхбезопасно анонимный VPN-протокол с взаимодействием через Telegram-бота. А чем же он так прекрасен, да? Почему стоит на него обратить внимание, а самое главное стоит на нем делать деньги? Почему? Ну, во-первых, за него не стыдно, да? Не стыдно и его кому-то, за него кому-то рассказать там, другу, соседу, жене, мужу, родителям вообще без разницы. То есть вы понимаете, что вы проснить не будете. Так вот, что же это такое? 3 доллара в месяц. Я есть сейчас с утра посчитал по нынешнему курсу это получается 2 доллара 56 центов если быть точнее да потому что рубль а, в доллару скачет а, вот. но у нас цена неизменна 10 рублей в месяц то есть в эквиваленте это как может быть и больше 3 долларов так и меньше как а, на данный момент это происходит да дешевле чем большинство других ресурсов это правда Изначально, как мы запустились, и люди то есть, начали заходить, вот, начали пользоваться, и они нам сразу сказали, «Ребят, спасибо вам, мы пользуемся сервисом, который стоит 600-700 тысяч рублей в месяц, и он вам уступает». Я не говорю сейчас именно о партнерской, а именно о качестве предоставляемого продукта. Вот. А, то есть цена-качество ну, равных нет можете искать если найдете можете мне скинуть реферальная программа реферальная программа 85 процентов но на реферальной программе мы с вами остановимся чуть-чуть похуже вот. скорость до 100 мегабит в секунду здесь нужно понимать сколько ваш провайдер может подавать некоторые пишут вот VPN, там что-то не так с нашей стороны все хорошо. Вопрос к вашему провайдеру. У нас нет никаких там, ну, изъянов, так сказать, нет никаких сбоев. Да? Я даже у себя обратил внимание, то есть, ну, протестировал и посмотрел, когда то есть, долгое время нет интернета, да, он не всегда подключается автоматически и приходится заходить, да, но в этом нет никакой сложности. Да? Тут нужно понимать, у вас не было интернета, да? и ваш провайдер что-то там чуть-чуть и ну, как Зайти там, включить и выключить, это ровно занимает там, 3 секунды. Вот. Так что, если у вас высокоскоростной интернет, без вопросов, мы ну, вам до 300 мегабит в секунду а, можем выдавать. А, что еще здесь хотелось по скорости сказать? Мы не режем трафик. Да, есть подрезка, но она понятна, она есть у всех. Но у нас она в рамках 3-5%. Вот. Это в худшем самом случае. То есть наши пользователи, все, кто им пользуется, они его включают и отключают его только тогда, когда, например, ему нужно в Сбербанке что-то оплатить, да, потому что у нас нет российского сервиса, сервера у нас нет российского, и мы, а у Сбербанка есть защита только с территории Российской Федерации. Вот. Но если говорить о серверах, о российских, да, мы ушли от этой истории, потому что для нас нужна официальность и безопасность наших пользователей. Вот поэтому мы ушли. Думаю, вы все поняли сами. Безлимитный трафик. Много мы смотрели. Я смотрел. Есть разные продукты на рынке. Там, дешевле, дороже, то, как правило, у них есть э, э, трафик да, они там 100 гигабайт дают, там 150, 50 гигабайт, да, у нас этого нет. Вы сколько угодно можете пользоваться LPN, сколько угодно можете скачивать э, э, фильмов там, по 100 гигабайт, по 10 гигабайт, там сколько хотите скачивать информации, у вас это никак не должно касаться, потому что у нас трафик безлимитный, и мы для своих пользователей сделали именно да. так, чтобы у вас не болела голова, когда у вас трафик закончится, что в этом случае делать, там да, за какую-то дополнительную плату, покупать еще трафик, нет, от этого бреда мы отказались, нам это не нужно, так что вы можете пользоваться, сколько вам угодно. Работать на любых устройствах, да, здесь все определенно просто, будь это iPhone, будь это Android. Вот это Windows, Mac не имеет значения. Мы работаем на любых устройствах. А вот. а далее у нас будут обновления. Обновления у нас привязаны к количеству активных пользователей. И у нас все обновления готовы. Мы ждем, когда вы включитесь, зарабатываете, да, так сказать, на нашем продукте. А вот. И все обновления мы выключим. И одно из них будет это. Непосредственно зашивание VPN-чика в роутер, то есть у вас, например, вы дома приобрели подписочку, зашили его, либо в офисе, давайте в офисе возьмем, зашили его, а, свой роутер и раздача у вас уже идет непосредственно с VPN. Безопасный протокол VPN. Да, мы пошли путем, а, то есть выдаем вам ключи. И вы их расшифровываете, загружая, подгружая его, там, образно говоря, там, в расшифратор, в да, приложение. Вот. И, но VPN сам это не есть приложение. Вот. А, то есть, и на безопасности мы очень большой сделали упор. Это на данный момент у нас, по-моему, 52 или 55 серверов в 25 странах на всех континентах. Соответственно, эти сервера частные, то есть это сервера наши, не чьи-то, там это все наше. Далее у нас идет перераспределение данных и шахдере. Что это такое? Это когда, когда я, например, что-то качаю на сервере, там вы еще там 100 человек что-то посещает на сервере, у нас идет автоматическое перераспределение по всем серверам, чтобы вы не видели потери скорости, и чтобы разгрузить все сервера. Вот. Также у нас идет шахование данных двойное. То есть первый раз вы подключились к одному серверу, когда вы только нажали на кнопочку включить VPN. -чик». И второе идет уже, когда вы непосредственно там, качаете что-то, заходите на какие-то сайты, вы подключаетесь а, на другой сервер. Но чем обратить внимание, в отличие от большинства продуктов, да, VPN особенно от бесплатных, да, у нас нет, мы не скачиваем никаким серверам каждые 20-30 час там, или еще какое-то время. У нас нет такого. Да, Из-за чего у людей возникали блокировки Инстаграма, там всякие неприятные такие вещи. да, а, Потому что у каждой соцсети, если возьмем например Инстаграм, у них есть своя защита. И когда эта защита видит, что вы сейчас то есть были, например, в Инстердаме, а через 20 минут вы находитесь там в Варшаве, а еще через полчаса вы находитесь в Берлине, да, а, защита Инстаграма у нас понимает а, это как взлом аккаунта, и аккаунты блокируются. С нами нет такого, никаких прыжков у нас нет. Вот. И еще к безопасности хочу добавить, это каждые полторы тысячи секунд идет... А замена ключей шифрования. То есть каждые 25 минут в, автоматически, в автоматическом режиме ключи шифрования меняются. Даже, допустим, если кто-то хочет какую-то информацию, опять же, мы, мы никакой информации, где вы находитесь, что вы делаете, мы ее не храним, мы не знаем, мы единственное только знаем, ваш логин, это нужно для того, чтобы смотреть, сколько людей сейчас онлайн и сколько э, входящий исходящий трафик по вам. Больше никакой информации не знает. Так вот, если вдруг кто-то захочет, что-то что там э, украсть там, во-первых, мы очень сильно надо постараться. А если он даже э, у него получится там, к нашему серверу как-то подключиться, он получит бесполезный, ненужный никому, набор символов, который расшифровать невозможно. Вот. Это что касается, друзья безопасности. Легкий быстрый клиент, ну, опять же, через ботика приобретаем ваш ключ, индивидуально для каждого, и заходим в Play Market, Google Play, там, в App Store, да, и скачиваем OpenVPN Connect и подгружаем туда ваш ключ. Все, OpenVPN Connect расшифровывает его, и вы можете пользоваться. То есть вы даже обратите внимание, никаких реклам. А, например, я на айфоне включаю, я просто захожу в настройки, а, вертушок VPN, повернул все, у меня две секундочки у меня все включилось. А вот. а, разрешено все, что запрещено, но это касается того, что а, то есть сейчас у нас много блокировок в да, Российской Федерации, вот. они будут еще хуже, к сожалению. Так что вы можете пользоваться спокойно. Не вариться, что вы куда-то не зайдете, используя наш PFBN. Так, друзья, напишите, пожалуйста, по презентации именно вот, что такое PFBN а, в чатике. Все понятно. У кого-нибудь, может быть, есть вопросики, просто сразу отвечу на них. А писать а, в официальном чате. Там поставьте плюсики и пожалуйста все понятно если непонятно задавайте угу, спасибо это хорошо что вы все поняли Галина отлично друзья не стесняйтесь здесь никто не кусается мы все пришли сюда чтобы узнать что такое а, наш пи как продукт вот, прежде всего для чего он нужен в обыденной а, жизни нашей да? и как на нем можно легко зарабатывать средства. Все, друзья, я понял. В принципе, все понятно. Если что, пишите свои вопросы в чате. Либо официальный чат, либо UPM, кому как удобно. Поедем с вами дальше. Это что что О, отлично. Почему стоит выбрать нас в преимущественных деталях? Да? Мы обходим все прочие сервисы, но в этом нет сомнений, особенно если взять, сколько вы можете на нем зарабатывать. То есть ну, мы вам отдаем до 75%, 25% остается у нас, это чистый прибыль, сервера, да, и тому подобное. Да, нашим партнерам, за что я могу вам огромную благодарность, было более да, 90-91, 95% не помню точное количество, было проанализировано всех имеющих предложения на рынке. Вот. И, так сказать, среднюю статистическую мы поставь, э, э, нашли, да, так сказать, и из чего сделали таблицу. Цена 3 доллара, ну сейчас 2,56. у аналогов, как я говорил, там 700, 1800, 500 рублей. Вот. Ну, примерно 10 долларов. А да. 3 пен, соответственно, это бесплатно. Безопасность у нас 100%, я вам об этом рассказал, да, в чем заключается, как мы подошли к безопасности у аналогов, 50% даже платных, друзья, еще раз я вам повторяю, даже платные VPN, они также хранят ваши данные и также они зарабатывают, сливая ваши данные, вашу информацию, при VPN, ну, соответственно, здесь о безопасности не может быть никакой речи, конфиденциальность у нас 100%, аналог соответственно то же самое кстати ну это по моему на той неделе да я скидывал в чате пена там прям два продукта которые стоят дороже нас нет никакой конечно же партнерки да и у них какие-то были проблемы вот, ну, думайте то есть выбор очевиден стабильность Uh, ну, опять же, если у вас uh, с интернетом все хорошо, то есть если у вас там он не пропал, да, то, соответственно, у вас все работает. В аналогу 50 на 50 Free VPN помолимся. Опять же, uh, неделю назад, не помню, uh, девушка, одна меня... Uh, то есть получилось так, что она пользуется бесплатно, мы говорим, ой, он такой хороший. Ну, мы ей установили наш, вот. И я же захотел, думаю, ну спросил у ну, него название этого вот, бесплатного вот, члена. И просто мне хватило, правда, две минуты, я понял, <сёк> но это, мне стало смешно. А, Во-первых, загрузка слабая, во-вторых, никакой контакт, никакая, там, например, Алиса, либо Яндекс, <сёк> нет, ну все, просто стоп. Вот. Его нужно отключать заходить, потом включать плюс эти рекламы. Я говорю, ну, окей. А вы, а, то есть, вам жалко 200 рублей, чтобы не париться, вот, зато вы вот мучитесь, а, а, то есть, каждый раз. Вот, Но ну, на самом деле 200 рублей мы с вами понимаем, что это ну, цена просто она, ну, смешная. Для меня это правда смешная простота. Очень просто, да, это у нас наш а, Ключик, да, вы зашли, включили его, кто-то заходит через настройки, кто-то открывает OpenVPN uh, Connect, да, и отключает там uh, у аналогов средние, да, у кого как, у кого свое приложение, там. Но опять же, здесь миллион реклам нужно посмотреть, чтобы его включить, какие-то сервера нужно выбирать. В общем, правда. Блин, такая это тема очень просто. Скорость до 300 мегабит. У аналогов кто сколько режет, кто режет там 30 процентов, 40 процентов, кто изначально может выдавать там всего там, 50 мегабит в секунду образно говоря. Риэллёр здесь вообще скорость никакой не может быть речь. Если зайти один раз в Инстаграм, это то плеваться, но как бы, окей, до 75 процентов у аналогов нету, по нету, но у аналогов как такового заработка нет, Есть у кого-то, кто пригласит человека именно первой линии, там знаете, если ты лично кого-то пригласил, они вам дадут, допустим, плюсом доступ на неделю. Либо они вам дадут 50 рублей, которые вы с ними ничего не можете сделать, просто купить, добавить еще там, на месяц, например себе VPN доступ. Поддержка 24 на 7. Это как чат наш, да, чат VPN, да. А вы можете, во-первых, вы а, можете увидеть там все инструкции а, необходимые, да, отзывы, там, видео, промо-материалы, да, презентации. А, все, что вам будет удобно. Это чатик, наш официальный чат и VPN официальный чат. И также наша замечательная консьерж служба, которая а, вам поможет. Все расскажет подскажет она у нас девушки и мальчики да они разговаривают по моему 7 или 8 языков то есть будто вы там с германии будто вы с англии вообще без разницы написали консьерж службу они вам ответили помогли по аналогу Долго, ну у всех по-разному друзья у кого-то ее вообще нет, у кого-то неделю там ждете да пока не вам что-то там ответят. Ну, FrameVPN, ну, как и есть, да, какая там поддержка. Комьюнити у нас есть, соответственно, вы находитесь в экосистеме, да, в PureNet, Group, да, и то есть у нас комьюнити есть, и довольно-таки так немало, вот, и оно не только в России, оно по странам ЦНГ, да, по, ну, в общем, по всему миру, кто где аналогов. Ну нет, но ну, при соответственно, нет. Реальные пользователи, ну, у нас, я не знаю, хоть одного бота мне покажите его. Вот, у нас все реальные пользователи. У нас нет никаких там ботов или еще чего-то. Вот, но, во-первых, это как просто у нас есть. Каждый человек кого-то привел, да, он получает за вознаграждение. То есть ни о каких-то нереальных пользователях не может быть и речь. У ну, аналогов 50 на 50. Ну и FreeVN 50 на 50. Так, друзья, это почему стоит выбрать VVPN uh, по отношению к другим аналогам и, соответственно, ну, о бесплатно Я даже не хочу ничего говорить. Вот. В этом, друзья, давайте поставить плюсики с этим понятно всем. Да нет, да да. Ставьте, ставьте, не стесняйтесь. <соспит> так, ладно, друзья, пока вам ставить. Марк... Маркетинг VPN, это самая соль, так сказать, даже самый сахар, да. То, что э, для каждого пользователя, да, это, ну, очень круто. На самом деле это просто круто, а, где вы такое видели, что на продукте, на нужном продукте, да, который то, э, Россия э, в июле того года занимала второе место, но сейчас в любом случае уже на первом месте, вот. и пользуясь, вы сами пользуетесь, клевым продуктом, да, и еще можете зарабатывать до 75 процентов. А, сразу вам скажу, это продукт, а, да, и, то есть, если брать а, на пальцах, да, 200 рублей, вот, вы а, пригласили человека, просто мне задают вопрос, там, это какая-то пирамида, ну, люди вообще не понимают, и, что они говорят, а, то есть, по этому принципу, давно уже работают там на Рик Кей, там всякие продуктовые компании, да, но у них нужно каждый э, там, образно говоря, месяц там, или каждый квартал, да, нужно что-то подтверждать свой ранг, это приобрести там, продукции, там, например, на 10 тысяч рублей. Ну, я образно говорю, там, или еще какие-то свой ранг, чтобы он ну, остался, вот, не остался, его нужно его как-то подтверждать. У нас Соответственно, нет такого, да, и будучи, скорее всего, мы уже на первом месте по скачиванию, VPN, по использованию, да, ну, это просто шоколад, да, еще раз говорю, вы каждый им пользуетесь, вы знаете, что это за продукт, и, то есть, его порекомендовать а, человеку, ну, не то, что не стыдно, его нужно рекомендовать, ну, как бы, если вы желаете своему близкому, знакомому, а, добра да так сказать вот. так маркетинг у нас до 75 процентов смотрите когда вы приобрели подписчику pvp вы сразу становитесь так сказать в эфиральную программу и вам базовые 10 процентов вы уже получаете в случае если вы кого-то пригласили да то есть 200 рублей вы пригласив одного человека вы уже заработали 20 рублей. Что вы с ними сделать Делать будете это ваш сугубличный выбор, либо их вывести, да, там на карту, либо то есть, конвертировать их, например, в нашу, там, в нашу монету, да, и положить их на пассивный доход. В общем, вы вольны здесь все, что хотите, то и с ними делайте. Да. Кстати, кто еще не проголосовал и кому это нужно. По поводу сразу и сборка выводов на киви вот, в официальном канале там по-моему закрепленных сообщениях есть вот поставьте свои реакции и там, наберем 200 реакций через три дня мы запустим а, выводы на киви кошелек вам кому кто не хочет заморячиваться там образно говоря там, с какой-то криптовалютой там да ну выводить их на кошелек там для кого это сложно вот для вас мы сделали а, вот такую вещь. Так вот, давайте здесь на примере просто посмотрим. Вот, например, у вас 99 человек. И есть, да, 75 процентов, это 99 партнеров. Допустим, это вы. Без разницы. Пригласили вы этих 99 человек, либо пригласили вы пятерых, да, эти пятеро, как сарафанное радио. Также пригласили пятеры, те пятеры, еще пятеры, вообще без разницы. Здесь маркетинг устроен так, что он в ширину в глубину вдоль поперек вообще без разницы. Вы, вас толкают все, то есть вы механизм этот запустили, да? вы а, правильно донесли своим людям информацию о том, что это не просто а, продукт, да, хороший, отличный продукт, но еще заработок. Не ограниченную, то есть мы вас никак не ограничим, сколько вы. Можете зарабатывать. Ограничиваете только вы себя своим бездействием или ну, как-то, наверное, нежеланием. Вот, а, то есть от нас ограничений нет никаких Так вот, вы дошли до 99. А, 99 у вас партнеров, 75%. Да? При этом вы пока доходили, вы уже там около 200 долларов вы заработали. Вот, и вы можете этих людей вообще а, им знать. Так вот, у вас 75%, а, ника мы пропустим, мы сразу к Максиму. То есть ваш прямой партнер это Максим, допустим, у него 50%, да, и он приглашает Анну, Максим приглашает Анну. В этом случае что происходит? 3 доллара, как они, то есть куда они ушли, либо 200 рублей, куда они ушли. 100 рублей, так как у Максима ран 50, 100 рублей получает Максим, за приглашение Анны. Что же получаете вы? У вас ранг 75, максимум 50. В этом случае все просто. 75% минус 50 максимум, а 25% остается. То есть 50 рублей вы заработали за приглашение а, Максима Анны. Да? Вы их вообще не знаете, они могут находиться там непонятно, в какой линии. Да? Вы с этими людьми вообще никак не знакомы. Но вы тем самым получили свои 50 рублей, что вы э, запустили это зерно, это семя осеяли, да, и оно, начало, оно то есть, начало разрастаться, да, превращаться в дерево, вот, и вы, э, так сказать, собираете уже, э, то есть растение цветет, да, и вы плоды уже собираете. 50 рублей оставшиеся, это уходит как раз таки на от, откуп токена, да, напоминаю, что касаемо нашего токена, на рынке вот, все меньше и меньше, да, и то есть скоро уже непосредственно будет а, откуп а, токена с каждой покупкой, он сейчас идет, вот, ну, я так думаю, скоро вы это все увидите, это почувствуете, так сказать, вот, а, да, 50 рублей на откуп токена идет, и, а, то есть, еще идет есть, на зарплату, да, на сервера и так далее и тому подобное. Вот. То есть, все предельно просто. Вы а, пришли в магазин, купили, например, а, хлеб, да, вам нужен хлеб, вам вы хотите кушать, да, а, получил магазин а, свою прибыль, да, и получил завод, так как у него больше заказов. Вот то же самое. Вы поймите, что это продукт. А, и о а каких-то тут пирамидах, ну вообще это глупо, это ну, говорите, это люди, которые не разбираются. Вот. Я вам привел с вами простые Друзья, в этом а, а, что касаемо маркетинга, да, но давайте мы с вами еще раз наглядненько а, просто я вам продемонстрирую. Ну, давайте. Отлично. Ну, давайте, допустим. Я извиняюсь сразу, что у меня такое не совсем ровное, но это для вашего, так сказать, понимания. А, так, ну допустим, это будет а, сейчас, сейчас. Ну давайте вот так вот, это будет Сергей. А что ты не хочешь? Ох ты! А, так, Сергей, вы пригласили, да? Сюда вы вот пригласили. Ну, давайте, допустим, Анна. А сюда, допустим, Влад. Друзья, скажите, сколько вот, напишите, пожалуйста, в чатике, сколько в этом случае вы уже получили. Это ваши личные партнеры, Сергей, Анна и Влад. Напишите, пожалуйста. Просто мне нужно понимать, вы. А Разобрались сами маркетинги, как это все устроено, да, как это происходит. То есть сколько процентов с каждого вы получили? Почему она только 15%? Ты вышел на ран, когда-то пригласил трех, ты следующий у тебя уже, ты получаешь по 15. В этом случае сколько ты получил с каждого человека? 200 рублей, вот сколько ты с каждого получил, если в рублях считать. Друзья, давайте не стесняйтесь, пишите. Учение это труд, но нам нужно разобраться, я хочу, чтобы вы сами поняли, как это то есть, работает, да? сколько вы можете зарабатывать. Да, Анатоль, 20 рублей от каждой подписки. Оксана, по курсу доллара на момент продажи, на какой срок купил, купил человек. Да, ну, то есть я сказал, что 200 рублей. Да, здесь а, вы заработали 60 рублей, пригласив троих человек. Ну и допустим, вы а, давайте приглашаете Ваню. Ваня, Ваня. В этом случае что происходит? У вас есть три человека уже. Вот вы пригласили Сергея, Анна, Влад. Три человека есть. Вы переходите на ранг 15. И пригласили Ван, Ваню, вы уже зарабатываете сколько? Правильно, 30 рублей. Да. но это если взять а, что вы непосредственно приглашаете, но ну, давайте с вами а, спроецируем такую ситуацию ну допустим, вот Сергей у вас захотел а, пригласил а, не, не нравится мне так вот давайте так вот а, Сергей пригласил а, Катя. Катя, что в этом случае, друзья, происходит? Сколько я заработал, вот давайте наглядно. Напоминаю, у вас уже 4 человека, вы 15%, что в этом случае происходит? Сергей, ваш прямой партнер, да, у вас ранг 15%, он приглашает Катю, что в этом случае происходит? В этом случае? Происходит Сергей получает 10 процентов, то есть 20 рублей, а вы получаете разницу между а, Ваней и Сергеем. Ну, Сергей 10, у вас 15. То есть 5 процентов вы получили, то бишь 10 рублей за приглашение Сергея Катя. Раз, два, три, четыре. У вас уже 5 человек. Ну давайте допустим еще у нас Влад захотел пригласить Не-не-не так, Влад захотел пригласить э, Эдика, давайте возьмем Эдика. Эдика, вы также, да, то есть вы этого человека можете не знать, но вы также, так как разница между вами и Владом 5%, вы также получили 10 рублей. Далее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек. То есть обратите внимание, вы пригласили всего четырех, в вашей команде уже 6 человек, вы перешли на ранд выше, то есть 20%. Ну и давайте, допустим. А... Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. А... Как вернуться? Как высовать? Ох, люди. А, о. Или нет. М -м -м -м. Короче, что-то пошло не так у меня. Что-то я тут нажал, так-так-так, угу. в общем, друзья, давайте, о, все вернулась. Ванька захотел пригласить у вас, а, давайте возьмем, ох, так, Анатолия, А, Анатолий, Друзья, что в этом случае происходит? У вас уже есть 6 человек в команде. Вы уже стали 20 -никами. И Иван приглашает Анатолия. В этом случае что происходит? Сколько вы зарабатываете денег? У Вани 10%, так как у него есть подписчик, у него базовый 10%. Да? И у вас уже 20%. Соответственно, Ваня получает 20 рублей. Вы также получаете 20 рублей. Разница между вами и Иваном 10%. То бишь, 20 рублей ваши. У вас уже 7 человек. То есть, в вашей команде. Вот. То есть, вас толкают, друзья, обратите внимание, вас толкают все. Вы получаете со всех. Есть единственное момент когда вы можете ничего не получить за приглашение а, партнера это когда у вас например да а, если взять да убрать это все вот вы вы пригласили влада да и влад сразу же пригласил допустим там петя да петра а, то в этом случае вы ничего не получаете получаете только влад но у вас уже будет два человека по вашей команде а, то есть он вас толкнул, вам стоит пригласить еще одного, и вы становитесь 15-процентником, и, соответственно, и получаете уже отклады. То есть, когда вы с человеком становитесь по рангу одинаковым, вы с него ничего не получаете. Но не забывайте о том, что вас толкают все, так как вы это семя посеяли, это ваше, так сказать, дерево, и плоды собирать вам вы первый человек, кто будет, а, так сказать, пробовать э, на вкус, да, какие яблоки, поспели они или нет. Вот. Так, друзья, э, с этим все понятно, вот как маркетинг устроен. Да, еще хочу обратить внимание, я специально на бумажке э, не, не, то есть записывал видео, это вы можете найти в официальном э, чате, PVPN, инструкции, и все увидите как на бумажке, так сказать, кому нужно повторить свои знания, кто-то что-то еще не разобрался. Вот. Так что можете эту информацию найти там. Так, друзья, не сохранять, скажите, у кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы, напишите, если есть. Кому-нибудь, может быть, что-нибудь а, непонятно. А, друзья, просто, вот уясните одну вещь. Это продукт, ну, не одну, три, три вещи. Это продукт, зарабатываете вы на нем а, со всех а, линий, да, со всех приглашений. Это продукт, которым вы сами пользуетесь. И третий момент. А, VPN нужен как воздух, ну, это правда, в данный момент, в наших реалиях, и это еще будет очень долго длиться, это будет, он нужен а, вам как воздух, мне, вам и еще миллионам людям, и, и когда вы начнете там, публиковать в своих соцсетях, а, просто а, без какой-то стеснения, да, потому что здесь не, не за что стесняться, да. И поверьте, когда вы эти действия будете делать каждый день, хотя бы с одним человеком, каждый день будете по этому поводу общаться, да? не бояться отказов, да, это нормально, ну, в этом нет ничего такого. Мы все люди разные, да? Единственное, что я спрошу, если человек сказал нет, там, да, вот он упертый, да, вот ему нравится бесплатно. Ты не нужен, лучше пообщайтесь еще там с двумя-тремя другими да, людьми, да, ну, оставьте его, не нужно его. Там прям вот давить давить давить чтобы вот купи-купи вы должны быть а, просто ненавязчиво а, вы а, с позиции так сказать силы потому что это вы каждый являетесь а, директором так сказать по развитию да в том или ином там а, регионе где вы проживаете без разницы в какой стране да вот. все предельно просто вы должны это чувствовать вы должны понимать вот почему директор ну потому что вы каждый кто здесь с самого начала, с нами, да. И, то есть вы можете это спокойно употреблять. вот нет ничего такого. А, ну, как-то так у меня. А, еще что-то хотел я еще добавить. А, кстати, а, по обновлениям, не помню, я сказал, да. Друзья, кстати, мы набираем по чуть-чуть оборота, да, и в заветной цифре тысячу активных пользователей то есть, это люди, те, у кого активная подписка, мы приближаемся. А, хочется это все быстрее, да, но, на тысячу пользователей будет у нас обновление. Обновление а, будет связано, кому это нужно, кому это интересно. А, подписки будут уже, то есть, не на одно устройство, а будет там, 3, 5, там, 10, образно говоря. Вот это обновление у нас будет. Друзья, все ваши ваших руках, это продукт, это нужен как воздух, вот. вы им сами пользуетесь, вот. самое главное не стесняйтесь и зарабатывайте на нем деньги, именно средства зарабатывайте на нем и доносите своим людям. Вот Немаловажный тот факт, что когда пригласив человека, да не всем это нужно, не всем это интересно, просто пришел кто-то, а как пользователь, ему вот нужен хороший качественный продукт, да он его получил. Но а, не забывайте каждому человеку рассказывать о этой возможности, а, что каждый здесь может зарабатывать за приглашение, Кто-то а, свою зарплату, так сказать, а, на работе, кто-то просто заработает, что он будет каждый месяц себе продлять видео, продлевать VPN а, совершенно бесплатно, да, пользоваться им, а, как у нас очень многие делают. Да, а, то есть в качестве вознаграждения он просто оплачивает токеном свою подписочку и пользуется дальше, да, вот как-то все удивительно просто и тоже времени очень, вот, друзья, ну у меня в принципе все, не знаю, Никита там, ты что будешь что добавлять, нет, если у кого-нибудь есть вопросы, пишите в чате, а да. А, друзья, еще важность, а, еще прям минутку, важность чата, да, а, опять же, там есть все инструкции, да, если кому-то нужно что-то скинуть, а, там, как найти свою реферальную ссылку, или как установить, еще какие-то такие моменты, вот, вы все это можете найти в чате, в официальном чате QPN, вот, а, под раздел инструкции, и там все есть, да, но еще не бойтесь, не стесняйтесь скинуть свои результаты, ну правда. А, то есть, опять же, скинули раз, два, три, четыре, пять, и люди, которые просто вот зашли в чат, и просто думают, вот там, там 300 сообщений, а что там они вообще такие пишут, да? А, Дай-ка я зайду, посмотрю, и он увидит ваши, да? Ваши скриншоты, да, вы есть, закрашиваете там имена и так далее, и тому подобное, ну, то есть, в качестве конфиденциальности, да, чтобы... Ну, то есть никто не видел, ну, вот, кому как удобнее, да? И он же вам сам напишет, что ты все скидываешь? Ну, это я сколько вот просто на этом продукте мне вознаграждение, да? я на этом зарабатываю. И он такой, а, еще можно зарабатывать, да? Есть, вот для этого, друзья, скидывайте информацию о вашем результате, не бойтесь, вас никто не осудит, да? маленький он у вас большой вообще не имеет значения какой у вас результат он у вас есть в любом случае вот. не стесняйтесь его скидывать пишите в чате если кому-то что-то нужно вот либо у кого-то может быть есть какие-то предложения вот пишите мне мы с вами все обговорим, обсудим друзья ну мне как-то так если есть у кого вопросики напишите пожалуйста если нет когда мы заканчиваем или может быть кто-то хочет голосом что-то сказать а, в общем друзья всем спасибо я думаю что вы не напрасно провели а, 50 минут со мной а что-то для вас может быть оказалось на да что-то мы с вами повторили а вот. Еще раз говорю, не стесняйтесь, пишите. Никто у нас не кусается. Если не хочет кто-то в чат, ну, напишите мне в личку, я вам помогу в любом случае, всегда. Вот. Как-то так, друзья, всем пока. Все. Тысячу пользователей, давайте быстрее делать, быстрее обновление И все, чтобы вот в марте месяце, на 8 марта заработали себе хотя бы минимум там, по 100-150 долларов вот. на подарки своим близким Мамам, вечерям без разницы. С нохом <смех> без разницы. Все, как-то так, всем пока.